Всем привет! Вы на канале TKVKTV. И сегодня у меня новое видео, как бы новый сериал. Пишите в комментариях, вам нравится ли эта идея. А, что это за человечек? Это Икинг из капульчи дракона. Да, знаю, я неважно делаю персонажи, поэтому, ну вы поняли. Это Икинг из капульчи дракона. Я буду снимать э, сериал про драконов. Капульчи дракон, тут будет Икинг. Есть зубик мой игрушечный. Также будет присутствовать Ленго, так как у меня очень много ленга и из Лего очень удобно делать мир. Вот Лего Челочек Икинг. Потом Лего Девочка Астрид. Он тут еще... Я, конечно, буду дорабатывать ее, но она мне так нравится. Ну, что-то наподобие. Это с Маркалом, с телефоном. Да. Это его домик. Вот это его дом. Это арбинок. Это сарделька. А, кстати, я вам сейчас кривоклыка покажу. Кривоклык у меня тоже есть. Вот он. Сейчас вот. Кривоклык его. А, флаг, флаг, флаг, нет. Так. Есть у меня, ну как бы говорила, арбинок. Вот. Сарделька, я знаю, это сарделька, это ворчун, но у меня сардельки нет, поэтому будет он. Это близнецы, собьяка и садирака. И их дракон, барс и веполь у меня тоже имеется. Вот он. пи пип И, кстати, дракончик Астрид нашей. У меня тоже есть. Крандильда. Да. Да. Да. Повалили драконы да? И я снимаю новый сериал Капльчи дракона. Он так и будет называться Капальчи Дракона сериал. Ну что ж, давайте начинать. Так, так, так, настройка камер. Так, все. Всем привет вы на моем канале King TV. И сегодня снимаем очень интересные видео. Мы с моим другом без зубика будем снимать видео, как украшать Новый год, да? Ты согласен молодец брат так у нас это уже первое видео представляете ой всего-то первое видео у меня уже больше этих видео чем у тебя у меня и штатив есть и камера есть и не то что у некоторых камера и палка какая-то непонятная не обращайте внимание это Сморкало. он типичный человек который портит настроение ну, ладно. А сейчас небольшой видеообзор. Это гибисбек. Сейчас возьмем камеру. Так, вот я несу камеру. Вот. Сморкала. Привет. Иди отсюда. Иди, я скажу. Так, если сейчас не берешь камеру, то тебе будет плохо. Ну, не надо. Я сказала, будет плохо. Ну, я только снять. Пошел. Эм, ну, как бы вам сказать. Не пустили меня. Идем дальше нет, Не лезь, камер не лезь Да, я знаю, ты любишь камеру да. да. это наши Висички тут Для лошадей, да, у нас есть лошади Так, сейчас я Открою дверцу Это моя лошадь Ники, Ники. Сейчас говорю, у меня все сделано Как говорится, тяп-ляп Потому что Все, что было, мы из этого сделали Вот он, Красавица, красавица. Закрываем. И это лошадка Астрид. Это наш дом с Астрид, конюшня. Так, вот она. Сейчас подниму камеру вам. Вот она, это белочка очень красивая. Ну, мы понимаем, что, конечно, на лошадях уже не очень модно у нас кататься. Вот у нас там курочки. курочка. И вон там, вот, сейчас вам покажу. Сейчас. убираю цыплёнотик, не бойтесь, он просто, он, он здоров, ну что, вышел, вот птичка, такой маленький, хорошенький цыпленочек. это, сыплый зовут, он сын нашего петуха, ну, курицы, поэтому у нас есть и курица, и все. у нас такая с... С астрид ферма, это, кстати, Um, как вообще? это моё первое лего, ребята. Вот, смотрите, моё первое лего. У меня много лего, много наборов. И из них я сделаю uh, вот этот, этот мир. Ну, хорошо, он маленький, но сойдет. Так, ладно, давайте дальше продолжим к съемке. Ой, тихо, столбик. Так, и это, значит, наши седлы, на которых мы ездим на лошадях. Тут штучки такие. Ой, идите. Вот это окошко, оно открывается. И если открыть окно, то будет видно нашу лошадь. Что значит дальше? Ну, тут наша причина. Это не бойтесь. Это Астрит тут оставила. А, Астрит, я же тебе говорил убрать это. А, Астрит. И Кинг. Вообще-то сейчас занимаюсь. А, ну, тогда лучше не буду мешать. Хорошо. Это лестница ко мне на второй этаж. Э, этаж тут спит Астрит. Я не знаю, почему нам тут внизу. То есть вот так вот. Это примерно показываю. Открываем крышу. О, как логично. И здесь, значит, что у меня? Кошечка. Кошечка, кошечка. Сейчас. Наша кошечка красавица. Мурка. Кошка Деленская Мурка. Она у нас еще давно-давно появилась. Но ну, мы решили не прогонять. Это моя книга и наш драконий глаз. Ну, я просто его сама слепила, поэтому такой драконий глаз у меня. Так, ну что ж, давайте дальше. Мы уже посмотрели мою комнату. Снимаю я на вот такую камеру. Это моя камера, видите? Как я показываю, логично. Ну, ладно. Так. Ну что ж, давайте готовится все уже к новому году. И специально для этого я попросил своих друзей, забияку и задираку, поднести прям самую лучшую елку, что у нас есть. Я надеюсь, они справятся с этим везумиком. Чем Как ты думаешь, они справятся? Ага, не справятся, думаешь? А, очень смысл, с твоей стороны... Да, ты молодец. Ты, мал, это не провалил задание. Да? Я полностью с тобой согласен. Так, ну что ж, идемте посмотрим, что они заект. Ой, как долго идти. Привет, Иген! Ой, больно! Здорово! Ой, тихо. А ты так можешь. Да, легче и легкого вот что тут делать-то. О, видишь, я также падаю. Даже круче тебя и умею падать, Ха. Неправда, правда, неправда, правда, правда, неправда, правда, неправда. А, так вы елку-то э, скажем, поднесли, вы обещали вообще елку поднести. А проблема в том, что это он обещал, а я ничего не знаю. Так елка где? Ну ее нету. Ладно, пойдемте пока что-нибудь что другое с ним. Их не споры, лучше не слушать. Так, давайте попросим нашего Смаркала э, принести нам елку. Так, и Я сказал, что ты не приходил. Что ты здесь делаешь? О, просто выключил камеру. О, к тебе принести, показать, какая у меня камера. Вот, смотри, пожалуйста. Вот, смотри. Вот, интересно, да? Очень. Да, прям очень. А, Давай-ка тогда я возьму и на кнопочку нажму волшебную, она все выключает. Не-не-не, не надо. Я сказала, иди сюда. Не надо. Я сказала, иди сюда. Я сказала, иди сюда. Не-не-не, я пойду, и пойду. какой он, как Я там безумно. хороший. хорошо, Ладно. Ладно. Что будем делать искать елку придется за них. Я даже упал из-за них. Так. е у нас в идея. Вы елку нашли? Ну, не мы, а наш дракон. Покажите. Любуйся. Это что, прости? И мы такую елку нашли. Без Подними, пожалуйста. Давай, давай. Это мы без елочки останемся. Конечно, извините, но это елка даже трудно назвать. Это дерево даже трудно назвать деревом. Мне кажется, он сейчас сломается. Ты что, натуральное дерево, ты что, знаешь, как мы долго его искали, знаешь? Да я даже не представляю, сколько, если оно падает вечно. Целую минуту. Безумик. <связать> что ты смеешься? Эй! ну знаете, елочка Ама... не очень хорошая. Да мы знаем, мы старались не очень. <смех> очень смешно, да? Да, смешно. Ладно, без убийц нам такую елочку в центре поставить. Хоть какая-то. Ну уже зато нарядить успели. Когда же успели? Понимаешь, Барс и вепар, когда они несли елку, короче, они заводевали и дома, и все что угодно. Вот что попало, то и стало. Ясно. А у вас есть это новогоднее... Как ее зовут? штучка -то? то Да, вот. Снежинка. Это новогоднее... Что-то типа звезды. Да, очень снежинка, очень даже красиво будет смотреться. Да что, писк, короче, мода, мода, прям, вот, вообще, писк моды там, или писка чего-то там, вот, смотри, сейчас поставим. О! Мне просто жалко, какая у нас будет елочка. Сейчас я получше поставлю, Это а то она не стоит. о он вот, все шикарно стоит, да? Ну, как тебе вейтинг. Это так чтобы скажу. Я старался. Я. Она не старалась. Я старалась. Нет, я. Я. Я. Я. Тихо. Вы... Молодцы. Все постарались, да? Ну, что, у нас будет эта стоит в центре. Ну, придется и такую поставить. А? Что это за шум? Если вы хотите продолжения, то поставьте лайки и посмотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, конечно же. И лайки, лайки, если вы хотите продолжения. И всем пока, пока.